С одной лайн, а этого есть такое ощущение, да? да нет. А, вообще бесконтактный он? Да? Ну он автоматом бесконтактный. Mm. Типа тут где-то походу нужна вот такая жопень, где если толпой ездить, б***ть, то кто это? ГГ. У, не прокачанная сирис говно с Как корова медлу. Просто ужас. надо да, было Надо было. на, <свец> на, на этой было... не Нет, <свец> я только вчера добавил. <свец> Может, <я ее> <свец> Ну, вот такое. Ой. Я уже привык к жепорванию. А! Сирес, говно, блин. Я еле выкинул. А здесь что куда? Понял. Там паспорт в мини спадаешь Вот. Ты уже приходил что ли? Не. Я говорю, только вчера добавил ночь. А а, а а, я походу у кого-то видел ее. М, поймал, вздох. Ну бывает. Эх, там уже наловился, что капец. Блин, тут можно было не рулить. А точнее, нужно было не рулить. Да. Тупая шляпа. Усатая. <как> Здрасте. Вот здесь немножко автоматика, кстати. Nice. Чат разложился. Разложился. такая-то новоща <laughs> на изи ой точно у тебя же еще лох тайм включился ну ты не финишируешь <laughs> я сам был там сам просто по прямой ничего интересного не было где то было написано что брать написано типа банша говно Я не знаю, сложно. Короче, Икса, <св> еще и прокачанный. <св> <св> а, походу следующая гоночка автоматик, типа, было написано, что полный. я ял. Это до свидули? А тут куда и? А, Ой, бустер не взял. я я я я я я я я я И я еще и не взял... А, можно было а, там два, все нормально. А, ну, Надо. Да, да. А ты ч ⁇ мне в спину дышишь? А ты мне в спину дышишь? Не делай так. О, а вот автоматик погнал. А это Глай Ой, а -а -а. Короче, дичь. Что-то она здесь какая-то бессмысленная была. Беспощадная м***ь. А ты а, я думал ты разложил. Скажет, <как> мне разложить, а Эй. Hey. Hey. Hey. Hey, В смысле? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это было забавно. оо о, -о Не, забавно, там нормально даже рулить не надо. Что там? Там даже рулить не надо на этих, но в Я знаю, но я порулил. А. Я вот понял. Типа улетел, я. Ну я понял. Так, ты там рядом? Ну я понял, ну чтоб тебя лох-тайм не запустить сильно. И, в принципе, конечно, реально можно было и два круга замутить. Ой, это я, это я зря. зря. Ты опять? Да, нормально. Да вижу, ты опять. <laughs> Или нет? <laughs> На, все вижу, едешь. Не, не, не, не. Да я видел. Да, да я не еду. Да я видел. Да нет. Да-да. Так. Тут у нас прям Т20 рекомендуют. ХА-21. Не, тут типа в самом начале Т20 well, из best choice рекомендуют. ХА-21. Ну и также А, да. Темпеста. Вот Энтис. Temp no, ну типа Т20 the, the best choice. Так что... Но он не прокачан, прокачан. Вот этот, этот, Ну, у меня-то прокачанный. <свес> так, ладно. Ты гудок на неё поставил? <свес> <свес> а у меня обычный. <свес> Нищий. Фак. <свес> <Fak. свес> <свес> Что-то у нее тормоза хорошие какие. Но не всегда. <сквес> <свес> Что <Чего> тут <свес> делали? Пожалуйста, ехать. <свес> Блин, кстати, <свес> <свес> <свес> не ну кстати, тут такие довольно таки динамичные перекладки. Да, но опять не надо ругать. Ну так в этом же прикол автоматики, просто едешь. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, и не взял чек. Ну нормально. Ладно. Ех. Да, а, не, все нормально, спасло. Мне нужна часовая жопорвань. О, да чтобы не тут просто так покатался, покатался и ладно. На три минутки. Это, по-моему, уже все, да? Ну да, <coughs> это уже финиш. Ех. Ну ладно.